Так, друзья, еще одна новость такая, БЛИЦ, стала доступна поддержка государства во время военного положения в размере 6500 гривен. Ее можно получить, ну, тем уже, кто получал за укализацию, так называемую, тем уже понятен механизм, вот, кто может получить... Эти деньги могут получить наемные работники, которые, за которых уже оплатили ЕСВ и ФОПы все, ну, всех групп. Первая, вторая, третья. Вот. Выплата направлена на то, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся боевые действия. Вот. Ну, это значит, что не все области. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Киев. То есть, эти, в этих областях люди могут получить э, эту помощь. Что нужно? Авторизоваться в ДИЕ, э, выбрать услугу трымка э, выбрать карточку. Если ее нет, то вот тут ссылка. Я эту ссылку в целом описании, инструкцию добавлю то ее можно оформить оформляется она без посещения банка вот. нажать получить помощь подождать и деньги якобы в течение суток приходят в программе берут участие банки которые подключены к подрымке Манобанк, Альфа-банк, Приватбанк, Банк, Абанк, Угар -Газбанк. ну то есть полно банков вот ну и вот области то, что я говорил. На данный момент, вот я записываю видео, уже была информация о том, что миллион этих заявок. Поэтому поспешите, поторопитесь, это уже два или три дня э, ну, эта помощь э, от государства действует. Ну, вот, допустим, 8 да, вот 2 дня. 8 марта была эта информация в 10 часов опубликована. То есть, ну вот, вице-премьер Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров, Федоров уведомил. Поэтому информация 100% достоверная. Вот, подписывайтесь, делитесь этим видео, ставьте лайк, задавайте какие-то вопросы, давайте какие-то идеи для видео, потому что... Вот у меня такой марафон с 1 марта э, во время военного положения. Я стараюсь каждый день снимать одно видео, в котором я пытаюсь донести какую-то пользу, разъяснить какие-то юридические моменты, э, какие-то новые принятые нормативно-правовые акты, старые, которые начинают действовать есть специальный э, плейлист на канале, я ссылку добавлю, называется «Военное положение», и там уже э, это будет 12 ролик, это 12 ролик, э, посвященный э, правам человека в, э, военное в режиме военного положения. Поэтому подписывайтесь на новые видео, вот. я думаю, что, ну, знаете как, это 12, да, до этого у меня опыта это не было никакого, видео там записывать. Опыт появляется, нахожу более интересные темы, люди подсказывают, обращаются за вопросами, пишите. Я стараюсь в течение суток на каждый из комментариев ответить, коротко, понятно, по сути. Вот. Поэтому, ну если где-то не ответил, тогда уже можете переходить там на социальные сети и там писать. Вот. Поэтому остаемся на связи, обязательно будет мир, еще будет лучше, чем было. Вот. И это все в наших руках. Всего доброго.